Привет, друзья! Сегодня мы опять отправились в путешествие по острову Тенерифе. Куда? Я расскажу вам чуть позже. А сейчас мы заедем на заправку и я покажу вам местечко у дороги. Очень красивое и необычное. Оно называется Лос-Рокес. Мы приехали на заправку. 1, 129 95 Здесь можно перекусить, но мы еще не голодные. Мы находимся в местечке Лос-Роклес. Вот здесь достопримечательности и красота этого места. Здесь такая лесенка, вон там смотровая площадочка. А вот это сам городок. Такой маленький, с красненькими крышечками. Можно пройти туда, прогуляться вдоль набережной. Пройду с немножко по лестнице, пока Витя заправляет машину. Здесь реально красиво. А вот просто площадка для запуска дрона прекрасная. Si estás, me, estás para mí, los demás. Hey, mi amor no pares yeah. que te siempre quiero más. La luna te la bajaré, con estrellas en el mar. Yeah. tú eres la chica que mueve el movimiento. Eso significa que tu cuerpo también. Contado, que a ti te gusta el lento, o sea, el proceso, me lo otro también. mucho que a ti te queda, pero espectacular. la forma de cómo me hablas para mí es tan peculiar para ser niños contigo si me gustaría entrenar porque haciéndolo contigo me siento fenomenal que su Так поют птички. Красота! Классная набережная с тренажерами. Ой, как жарко. А здесь ходит рисовый автобус. Не знаю, правда, откуда. А сегодня такой спокойный океан, просто я удивляюсь. Когда мы едем в горы, океан спокойный, и надо бы купаться. Ящерица маленькая. Мы заправились и продолжили свой путь. Куда же мы едем? Мы едем на север острова, в прекрасный природный парк Анагуа. Мы хотим посетить реликтовый лес, которым знаменит этот парк, а также полюбоваться прекрасными видами со смотровых площадок. И вообще поездка в этот парк – прекрасная альтернатива пляжному отдыху. Какое лесное место. А это было с Мерседес. Да, вот парк Анага. Вот где-то должна быть стоянка. И мы уже, в общем, приехали. Красиво. Welcome, Ананга, Фуалл Парк. Если он указатель. Туда можно ходить. Слушай, тут везде стрелки. Температура воздуха 18 градусов. Сегодня очень теплый день. А, вот, мы приехали на паркинг. Мы здесь, пока что тут посмотрим. Мы в парке Анага. Ай, как красиво. Ну да, описание все на испанском. А, они есть на английском. на этой смотровой площадке. Да, вот так стемнело у нас и сейчас пошел дождик. И дождь через эти кроны практически не проходит. Да, это тоннель из деревьев. А, Круз де Кармен, Сан-Андрес. Все уже приехали практически. Два километра осталось. Повезло с парковкой. А что это? Мне больше всего понравился вот этот вот жучок. Кто это такой сделал? Посмотри, чего он сделал. Из разных остатков труб, из отходов, короче, пластиковых. Супер. Надо же такое придумать. Не знаешь, что это? А, да. А вот туда можно пойти, там что-то есть. Информация. Ой, тут вкусно пахнет. Можно кофе попить. Да. Вот офис. Здесь можно взять, я думаю, какую-то информацию по парку. В вот этом информационном офисе я взяла вот такую карту И тут можно смотреть Где мы, что мы так. А, вот пешеходный маршрут, видишь, какой есть На стоянку опускается туман Прямо здесь, надо же можно вот здесь попить кофе, поесть. Он там еще какое-то строение, видишь, там. Угу. По-моему, это даже не туман, это дождь, что Что-то такое. Но это туристов не останавливает. Погода нас не балует сегодня. Мы продолжаем наш маршрут. Все с фотоаппаратами вот такими огромными. Все что-то хотели снимать. Сегодня день не съемочный. 600. Какие все-таки спортивные люди, я не знаю. Они все тут по тропам где-то ходят, машины стоят. А где люди? Людей нет. Они ходят по тропам. Да, все в тумане, все темно. Да, вот такие фотосисти здесь устроиваются в этом лесу. А здесь сейчас тусят поляки. Эти все деревья покрыты мхом. Они вот так вот висят, мох. Это просто как какой-то сказочный лес. Здесь какая-то влажность, огромная влажность. Thank mm -hmm. Да, вот здесь был прекрасный паркинг, У нас все закрыто. Я подозреваю, что здесь и туалеты были. Машины оставляют прямо на дороге. Кто-то хочет идет пешком. Кто-то хочет идет на машине. На красивое место, правда? И так зелено просто непривычно. Мы вообще на юге живем. Это смотровая площадка. Вот тут указатели куда что, сколько километров. А мы пошли сюда. Смотрите, Эльмирадурж. О, тут ничего не видно. Прекрасная смотровая площадочка, но ничего не видно. Ya soy mucho de caminar y de hacer А посмотри с этой стороны, как туманно. Боже мой, ты посмотри. Ты такое еще и не видела, смотри. Это просто бездна. Это туманчик. И он сюда идет, смотри. Да, да. Ага, вон он... Да, поехали. Да, поехали. Красавицы, елочки, елочки иголочки. Ну что, тут ресторан? Да. Здесь дорога, по-моему, чудесная. Где? Ну вот сейчас мы ехали. Чуть, плохая дорога. Она ничуть не хуже, чем гора. Мы покинули смотровую площадку Пика делинглес и вместе с ней парк Анага. К сожалению, нам не повезло с погодой. На этой площадке. Мы должны были видеть прекрасные виды и снимать на 360 градусов. Но такой возможности у нас не было. Сегодня день совершенно несъемочный в горах. Наше знакомство с парком Анага состоялось, и мы всем рекомендуем там побывать. Может быть, вам больше повезет, и вы увидите все красоты в лучшем их виде. А также совершайте пешие маршруты, которых там очень много, Готовьтесь к ним, берите рюкзаки и в путь. Спасибо, что путешествуете с нами. До новых встреч!